Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня у нас на обзоре две новые панельки от компании Yungnovo. Yungnovo 125 и Yungnovo 365 RGB. Давайте на них посмотрим. Компания UNO you know не перестает нас радовать все новыми и новыми панельками. В этот раз это вот такие вот компактные на встроенных аккумуляторах светодиодные панели. Давайте откроем их и посмотрим в чем же их отличие и сходство. У 125 версии внутри коробочки у нас находится инструкция, сама панелька, провод Type-C для зарядки. Тканевый, но очень приятный на ощупь чехольчик. И крепление в горячий башмак. вот такой вот алюминиевый с двумя контргайками. У нас на сайте такие есть отдельно. Называются они HS1. Очень полезная штучка. А старшая версия у нас поставляется вот в таком вот полужестком тканевом кейсе. Внутри нас ждет также инструкция. Панель. Абсолютно такой же провод USB Type-C для зарядки, абсолютно такой же крепежик HS1 и дополнительно еще небольшая шаровая голова для установки также в башмак либо в винт четверть дюйма, но при этом шаровая глава дает нам возможность наклона. В руках у меня сейчас обе панели. Если мы можем посмотреть по длине и ширине, они абсолютно одинаковые. Но по толщине они довольно сильно различаются, почти в два раза. По размеру можно сопоставить, вот, например, маленький iPhone. По размерам он в принципе практически такой же. Корпус выполнен из авиационного алюминия, очень приятный на ощупь, металлический, анодированный в черный цвет. На корпусе есть две проушины, можно просунуть ремешочек. Также есть два отверстия четверть дюйма сбоку и снизу. Также металлические, очень крепкие. И четыре кнопки на корпусе, в цвет корпуса тоже металлические, по бокам. У старшей версии все то же самое. Также есть порт для зарядки через Type-C. Спасибо, современные разъемы. И также на задней части есть небольшой экранчик, который нам показывает три важные информации это примерное время оставшейся работы аккумулятора при выбранном режиме яркости и температуры что крайне удобно и данные о том режиме которым мы работаем как правило это яркость и цветовая температура по количеству светодиодов в младшей версии их 120 а в старшей версии их 150 но в старшей версии Часть из этих светодиодов, а именно 70 штук, это RGB светодиоды. То есть здесь обычных светодиодов меньше, но несмотря на это панель светит ярче, чем ее младшей версии. По емкости аккумулятора. Младшей версии на максимальной яркости хватает на полтора часа, а старшей версии заявленная работа 3 часа. Давайте включим панели и посмотрим в чем же их отличие по функционалу. Включаются они долгим нажатием на кнопку включения. Сейчас видно, панели включены на одинаковую температуру, на 5500 кельвинов и выключены на максимальную яркость. Как мы видим, старшая моделька она поярче, но самое интересное, что в старшей модели, 5500 кельвинов, это температура, при которой эта панель светит всеми светодиодами. А у младшей модели это только холодные светодиоды. Цветовой диапазон у младшей версии 3200-5500, но при этом на средней температуре у нас нет пика яркости. То есть яркость при изменении температуры не меняется, как это сделано на некоторых светодиодных панелях, на которых максимальная яркость достигается на средней температуре, температуре когда задействованы оба типа светодиодов, и яркость максимальная. Здесь такого, к сожалению, нет. По функционалу здесь есть исключительно изменение температуры и яркости. Управление довольно простое. В, в режиме работы мы имеем две кнопочки плюс-минус и кнопка переключения того, что мы сейчас регулируем. Яркость или цветовую температуру. В старшей версии все немножко интереснее. Здесь изменение цветовой температуры происходит со скачком яркости на средней температуре. И за счет того, что у этой панели диапазон изменения температуры довольно большой. Это 2500 кельвинов до 8500 кельвинов. И поэтому максимальный пик яркости у нас достигается на середине. И здесь он это 5500 кельвинов. Что может быть очень удобно, когда вам надо бороться с, э, с солнечным светом от окна. Давайте посмотрим... Вот у нас 2500 кельвинов, самая теплая температура. И 8500, самая холодная. И максимальная яркость на 5500 кельвинов. Также мы можем регулировать яркость. Но помимо этого, в этой панели у нас есть еще и RGB светодиоды. Для их регулировки у нас есть два режима. Нажимаем коротким нажатием на кнопку включения, это мы переключаемся между режимами. И попадаем в режим регулировки RGB светодиодами. Сначала мы можем регулировать светодиоды в режиме HSL, что расшифровывается как Hue, Luminance, Saturation и в переводе на русский язык означает как оттенок. Затем у нас идет яркость и насыщенность. По этим трем параметрам мы можем менять наш цвет. Saturation, самый последний, отвечает за насыщенность оттенка. То есть от такого грязного белого мы перемещаемся к тому оттенку, который мы выбрали. Яркость. Здесь все просто. Это банальная яркость источника света. И самое интересное, что нас интересует, это хью оттенок. Здесь в таком большом диапазоне цифр от 0 до 1530, а, то есть у нас есть... 1530 цветов, оттенков, мы можем менять оттенок источника света одним простым нажатием на кнопку. Мы можем выбрать тот оттенок, который нас интересует. Далее коротким нажатием на включение мы можем перейти в режим регулировки RGB. Это по поканальный режим. Вы, возможно, с ним уже знакомы из таких панелей, как Yungnow 360 Второй версии, первой версии, сейчас уже вышла третья версия, на нее обзор, возможно, будет в ближайшее время. Там мы просто по цветам смешиваем и добавляем красный, зеленый и синий. Нужен нам только зеленый, мы ну выкручиваем только зеленый до максимума, до 99. Если мы хотим сочетать цвета, например, вот такой вот приятный бирюзовый, это у нас смешанный на 99% синий и зелененький. Если включить все, то мы получим такой грязно-белый. Здесь это то же самое. Вот, например, я сейчас включу зеленый и синий. Причем, в отличие от светодиодной палки... Здесь идет градация от 0 до 255, точно так же, как это сделано, например, в фотошопе. Поэтому вы можете в фотошопе подобрать какой-то цвет, например, у вас какой-то цвет снимаемого бренда, у вас есть определенный, вы берете у пипеткой, смотрите его цвета, либо по HSL, либо по RGB, и вы можете на этой панели примерно такого же цвета выставить этот цвет и здесь. Как видите, в принципе, вот эта вот маленькая панелька, она светит RGB с диодами, также либо даже чуть ярче, чем это делает 365 версия. И еще один режим, который у нас есть в этой панели, это 10 предустановленных а, эффектов. У нас есть режим полицейской мигалки, режим скорой, пожарной машины. Затем у нас есть два а, плавно перетекающих RGB, быстрее и медленнее. Можно положить на фон, будет сам по себе меняться. Дальше у нас есть режим SOS. Это у нас идет имитация света от свечки. Два режима молнии с разной частотой. И режим, как будто мы смотрим телевизор, и свет идет от экрана. И по новой обычные светодиоды. Если вас интересует подробная спецификация про каждую из этих моделей, их вы можете посмотреть у нас на сайте. Ссылки будут в описании. По поводу того, что выбрать. Само собой, панельку по пост... старшую модельку есть смысл выбирать, если вам обязательно нужны RGB светодиоды. Если у вас съемка, всегда присутствуют какие-либо эффекты, вы хотите снимать что-то креативное и иметь запас по этой креативности в вашей панели всегда с собой то стоит выбрать старшую версию, также у нее более приятная комплектация. Но если вы, вам нужны только обычные светодиоды, если вам нужна компактность, если вам нужен это как исключительно резервный свет, который приятно держать в руках и приятно им пользоваться, то обязательно посмотрите младшую модельку. Тем более, что младшая моделька она относительно дешевая. По соотношению цена-качество здесь все очень хорошо. Все-таки металлический корпус он сразу же добавляет и приятного веса, и приятного ощущения от продукта. Он, каче... он ощущается более качественным, поэтому здесь соотношение цена-качество очень высокое. Записываем мы этот обзор как на новинку. Но при этом и младшая, и старшая модель у нас уже некоторое время продается, и продается вполне себе активно. Буквально, например, за вчерашний день у нас в магазине вот таких вот панелек продалось 3, аж три штуки, несмотря на выходной день. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, заходите к нам в Instagram, мы сейчас стараемся выкладывать туда регулярно в Stories актуальную и интересную информацию по продукции. Также заглядывайте к нам на сайт, для того, чтобы увидеть все наши новинки. Ну и обязательно заходите к нам в магазин, все это пощупать, потестировать, ну и пообщаться с нами. А я с вами прощаюсь. Счастливо!